доброго времени суток я игорь черноусов решил записать финальный отзыв о компании мтл воронеж полазил по интернету почитал, что тут пишут люди конечно был поражен как эта компания еще работает хотел записать только отзыв но так как все таки не считаю что лично мое мнение абсолютно верно все-таки всегда нужно дать людям как там прокомментировать поэтому я решил позвонить Компанию МТЛ нашел там человека вроде бы, который отвечает, и надеюсь, этот человек прокомментирует мне, почему из купленных мной услуг, ну, практически ни одна нормально не работает. Мне пришлось по истечению четырех месяцев отказаться от всех вот этих услуг, ради которых и покупался этот пакет интернет-телефонии. Вернулся только к варианту обычный номер. Итак, звоню в МТЛ. Екатерина, добрый день. Скажите, пожалуйста, могу я поговорить? Ну, со мной разговаривать не хотят. Еще раз наберу. Делаю вторую попытку дозвониться. День. Екатерина, добрый день. Да. Что-то разъединилось. Да. Скажите, пожалуйста, могу я поговорить с начальником отдела расчетов? Декунду, как вас Игорь Викторович. Алло. Алло, здравствуйте. Добрый день. Извините, а как к вам обратиться можно? как? Татьяна. А, Татьяна, извините, плохо слышно было. Татьяна, скажите, пожалуйста, меня зовут Игорь. Вы именно тот человек, с которым можно решить вопросы по качеству предоставляемых услуг? Вы можете решить только по финансовым вопросам. А кто у вас До отвечает? И всех других дел. Потому что техподдержка сказала, что именно вы тот человек, кому ну, вы главный. Кто у вас там главный тогда? С кем можно... поговорить? В чем проблема? Мягко говоря, не все услуги, которые мы покупали в тарифе стартап, они у нас реализованы должным образом. Мне просто хотелось бы найти человека, с кем бы можно было, во всяком случае, вначале голосом поговорить, чтобы, может быть, как-то разрулить ситуацию, а потом уже переходить, переходить к пистолярному жанру. Мне сказали, что человек, который вот решает все вопросы, то есть главный в компании МТЛ Воронеж, это вы. Давайте мы выясним, какая проблема конкретно, а потом будем искать уже человека человека. Нет, Татьяна, понимаете, я уже тут со многими с вами переговорил, но мне нужен человек, который решает вопросы. А вы сначала говорите про, по поводу качества, потом говорите, что не все услуги реализованы. Давайте определимся, это качество или услуги не все подключены вам. А это взаимоисключающиеся вещи? Ну, если по поводу качества, это значит техническая поддержка, значит у вас что-то с линиями. Если по поводу услуг, то это в наш отдел. Ага, хорошо, есть, значит новость. это в это вашу ваш отдел. У вас больше нет никаких услуг? Ну да, у нас подключен тариф стартап, но он же включает в себя несколько услуг. Голосовое меню, анти-АОН, анти интеллектуальная переадресация. То есть ради именно этого и покупался у вас телефон. Просто один номер. Я бы мог купить в других местах. То есть Меня интересовал именно комплект услуг, которые входят в этот тариф стартап, за который мы платим вам регулярно деньги. Вот — Прогрессация, да, не работает у вас? — Ой, да и давайте я вам расскажу все, что у меня не работает, но, опять же, мне это нужно общаться с человеком, который мог бы принять какое-то решение. Вы можете принять решение или нет? То есть мне с вами разговаривать или с кем-то другим? Кто у вас главный? Вообще — вообще по поводу именно вот этих моментов, что у вас не работает, а он и вот эти функции это с Евгением, я не понимаю, почему он и меня перелоп, потому что я нет, к но к Евгений решает какие-то вопросы, пытается во всяком okay. случае решить, но в итоге получается, что он решить ничего не может, что во всем виновата компания Runexis, то есть мне нужен главный вот кто у вас за что-то отвечает? Вот сейчас получается какая ситуация? Я как бы спокойно, без эмоций, хотя, извините, 4 месяца вот этого геморроя, ну, тяжело, понимаете. То есть, вот прям вот начиная с чего? Начиная с вашего вот личного кабинета. Потому что, когда мы покупали, нам менеджер, который нас к вам привлек, мы причем пришли не одни, мы привели еще одного клиента, но он ограничился только номером, то есть не подключал никаких услуг, то есть вот он номер получил и там за него платит. То есть а мне нужны были именно вот все вот эти услуги потому что мне нужен был сделать колл-центр, ну то есть я покупал номер для организации колл-центра в трех офисах. И вот что получается, что в личном кабинете я практически ничего настроить не могу, ту же самую переадресацию, то есть как только подключаю голосовое меню, оно начинает работать совершенно не так. То есть то, что стоит в настройках личного кабинета, не соответствует тому, что, как работает все в реале. Я вот даже Давай те Евгений, что москвичи могут. <смех> <смех> Ладно, я сейчас закончу, потому что Евгений это отдельная тема. Вот. даже вот те функции, которые у вас написаны в личном кабинете там, пополнить да, быстро и просто пополнить ваш баланс, то есть такой функции. Но, понимаете, я читаю то, я вот смотрите, я сейчас открыл экран, где написано управление АТС, да, и у вас прям тут написано, что я могу сделать из этого личного кабинета, то есть в несколько кликов посмотреть статистику звонков, послушать записи разговоров, а также быстро и просто пополнить ваш баланс. Вот пополнить баланс... И, например, посмотреть просто статистику разговоров из личного кабинета проблематично. То есть баланс вообще пополнить нельзя. И понимаете, в чем ситуация? То есть я вот с вашим Евгением много и долго разговаривал, потом много и долго переписывался. И вот если бы он мне сразу сказал, что я не занимаюсь личным кабинетом, ну честно бы сказал, понимаете. Вот... Но вы понимаете, что он, ну, как бы у нас самые главные люди, которые занимаются, они в Москве. Связь сядет только через нас, то есть мы им пишем заявки, они рассматривают. Ну а почему нельзя было об этом сказать сразу? То есть он там что-то ум... что умничал, что-то там пытался рассказывать как-то вот специфически. А в итоге, вот неделю назад он сказал, что личным кабинетом он не занимается и помочь он мне с ним не может. То есть, ну ладно, в общем, личный кабинет, фиг с ним. Хотя, если честно сказать, я покупал номер и вообще плачу вам, а не Рунексус. И то, что это вы там через кого работаете, понимаете, ну извините, Татьяна, мне это... это я вот. Теперь давайте вот перейдем вот к этим замечательным услугам, ради которых покупалось. Вот многоуровневое голосовое меню, я даже не говорю про голосовое меню, я говорю про элементарный его вариант, это голосовое приветствие. Игорь, я ну, внимательно, конечно, вас слушаю. А и... можно я закончу? Или у вас рейд. Рель... А вы не получите ни, ну, никакого особого ответа, тот могут посочувствовать вам. По И... а мне, Таня, мне сочувствовать не надо. То есть смотрите, какая ситуация. Я занимаюсь расчетами, а то, что вы как бы, мне рассказываете проблем, я, мне, но, к сожалению, помочь в них не могу. Нет, а я не прошу, чтобы вы мне с ними помогли. Я уже понял, что никто у вас там мне помочь не может. Я вам просто говорю, то, что я у вас купил, например, функцию с голосовым меню, да, она у вас не работает. Мне сентября ее делают. Какое-то, извините за выражение, давайте вот так вот прямо, честно говорить, лапшу мне вносят по, по мозгам. А что у нас работает? Знаете, Татьяна, вот общаясь с вашей техподдержкой, я прихожу к однозначному выводу, что некоторые функции, например, же голосовую почту, он делал первый раз. Потому что не знать таких вещей, когда я ему говорю, слушай, у тебя вот так работает, а он говорит, а, как так не должно. То есть, понимаете, этот человек, значит, он первый раз это делает. А голосовое меню, вот понимаете, вот опять же, вот непонимание. Он мне говорит, я его установил. Да, он мне установил его, но оно обрезается вначале. Человек звонит, происходит что-то непонятное, и потом вы звоните там туда-то. Почему он обрезается в начале? Он мне вначале много говорил, что перемонтируйте. Я ему перемонтировал. Потом начал что-то говорить, что при призвонков с мобильных обрезается, с стационарных не обрезается. А вот опять же, неделю назад он все это перевел на Рунексус. Что он это сделать не может, это все через Рунексус. С сентября вот эта байда, байда идет с голосовым меню. И я уже понял, что ждать это бесполезно. И я вот просто от нее отказался. Потому что вот этот ужас, который слышат люди, когда когда они мне звонят, но это слов нет. Вот это замечательное выражение, абонент поставил на удержание, но ну это вообще круто. антиаон у вас в принципе не поддерживается. Вот смотрите, Татьяна, я вот сейчас вас формулирую, как это называется в торговле, это называется обман потребителя. То есть вы не подумайте, что я на вас наезжаю, но я просто вот говорю, как бы, например, сказал бы, я, если бы я купил что-то в магазине, то есть мне продают одно, а когда я это получаю, на самом деле совершенно другое. Это по большому счету может явиться ну, обычным нормальным э, действием. Я иду там, в Роспотребнадзор и говорю, что мне продали совершенно не то, что обещали. И я буду прав. Я не хочу вот до этого доводить, потому что, честно говоря, я не являюсь ИП-хаустовой. То есть я просто работаю здесь, да, и, ну, я за это взялся. И получается, что я как бы компанию подвел, да, то есть я им там понабещал, что я вам все сделаю круто, у вас будет колл-центр, а на самом деле это просто слов нет. Мне, конечно, в лицо никто ничего не говорит, что я вот все это дело замутил. А, в итоге мы вернулись к обычному номеру без всего. Но я чувствую себя неконфортно понимаете я пытаюсь найти правду и пипец но татьяна самое неприятное это то что вот происходит в последнее время я не скажу что это было сначала но почитав отзывы я понял что эта ситуация не только у меня то есть я не мог дозвониться на номер у меня там сидит администратор мы вешаем по городу щиты блин за которые платим пятнаху в месяц да? и нам не, люди не могут дозвониться. И Ваша техподдержка вообще очень классно прокомментировала. То есть он сказал, что я должен написать в тот момент, когда случилась проблема, а я позвонил в тот момент, когда случилась проблема, и Ваша девушка приняла заявку. Я звонил именно в момент, когда была проблема, причем позвонил уже после третьего прецедента, потому что я когда позвонил, мне вначале показался какой-то глюк, потом позвонил наш начальник, спрашивает, почему не могу дозвониться в офис, потом клиент пришел ногами в офисе сказал, я вам звоню по номеру, который вы повесили, а дозвониться не могу, и только после этого я начал звонить вашу техподдержку. И мне вообще ничего не сказали. Сказал, что все нормально, дозвон прошел. Объяснить, почему это было, и главное дать хоть каких-то гарантий. То есть, если смысл мне вышить ваш телефон на рекламу или нет, он мне никаких гарантий не дал. Как я должен действовать? Мне просто хотелось бы от вас вот услышать. Вот вывод в такой ситуации, как бы действовали? Я просто не понимаю, почему как бы такая проблема происходит. Ну да, там с платежами есть проблемы, но, как бы, точно могу сказать, что мы не видим платежей в кабинет. Вот. По поводу голосового приветствия у нас очень многих клиентов как бы, в этом вообще проблем не, ну, не, не возникает. По поводу недозвона тоже, вот комментарии не было мне непонятно, почему такие проблемы были. Татьяна, а вы как бы отзывы о своей компании читаете? В интернете. Я, конечно, понимаю, как техподдержка мне сказала, это не моя проблема, не моя забота. То есть, понимаете, это не только у меня. По поводу голосового приветствия, вот, понимаете, все ваши клиенты, они делятся на две группы. Ну вот, Например, женщина, которая вместе с нами покупала у вас номер, ей вообще пофигу на все эти голосовые и так далее, ей главное, чтобы был номер. Вот, она никогда этим не занималась. А кому нужен вот весь этот полный функционал из тарифа стартап, например, они просто устанавливают свою АТС. Вот чем и занимается ваша техподдержка от 15 тысяч за работу, понимаете. Вот когда я ставлю свою АТС, то есть я вообще полностью не завишу от вас, я тоже собирался это делать, я все эти функции реализую. Тогда возникает вопрос, а зачем мне этот пакет, если мне от вас нужен только номер. Я поэтому к вам и звоню. То есть так как никакие из тех услуг, которые, ради которых покупался этот тариф, ну нормально не реализованы, ну во всяком случае на вашей базе, то есть мне нужно делать свою АТС, да? я готов на это пойти, но извините, тогда зачем я вам буду платить за все эти услуги, если они у вас не реализуются. То есть вопрос, вы можете мне пересчитать тарифный план? Вы можете, ваша компетентность позволяет это сделать, или надо кому-то другому звонить? А, ну, во-первых, со слов это не делает, нужно писать... Да, да, да, давайте, говорите, кому надо писать. Да. Кому писать? Я поэтому вначале звоню, чтобы узнать, то есть мне вот именно вас, скажем так, сказали, что вы там главное, потому что, понимаете, у вас какая классная схема, она вообще работает в интересных организациях, когда вроде бы каждый делает свою работу, то есть у вас замечательная девушка с приятным голосом там на рецепшен принимает заявки, да, она приняла там, окей техподдержка, который, ну, возможно, он что-то знает, но объяснить он нихера не может. Извините, потому что другие, извините за мой французский, но по-другому я никак не могу сказать. И задача техподдержки помогать, понимаете, а не умничать. То есть я, как клиент, я, я, как клиент, вам должен платить деньги, а вы, как компания, должны мне предоставить услуги. И почему у меня не работает, я не хочу... Да, да. Могу сто процентов сказать, что этого не будет. То есть вы в претензии своей можете написать, что вы предлагаете, сколько вы готовы платить, какую сумму. А наш коммерческий директор уже будет давать добро. Согласны или не согласны? А, ну то есть мне надо разговаривать с коммерческим директором или с ним только писать? Написать, да, претензии на ее имя. Кто это? Как, как мне узнать, я запишу. Коммерческий директор Гарьковая. Сейчас, Гарьковая. Ольга Михайловна. Ольга Ми Ловно. Угу. А с ней как-то поговорить голосом нет возможности, да? Нет, она не разговаривает по этим вопросам, она только рассматривает и выдает уже свой, свой акцент по этому вопросу. Вы это можете Екатерине на почту, если у вас есть. Да, есть. А ОПАК МТО 24. Да, да, да. Хорошо, я тогда пишу, все, да, отправляю и жду резолюции Игорьковой Ольги Михайловне, правильно? Га, через А, Гарь, я Правильно написал? Да, все правильно. Хорошо, Татьяна, спасибо, извините, что я вас выдернул. Если бы мне сразу сказали, что у вас там кто-то еще выше вас, я бы старался бы тогда вас не тревожить. Ничего страшного, главное решить. Да, надеюсь, спасибо. до свидания. До свидания. Эпопея не закончилась. Вот, будем писать. Не знаю даже, как это все дело прокомментировать, то есть каждый на своем вроде бы посту что-то делает, но, как говорится, его сыны не там. Больше ничего записывать о компании МТЛ Воронеж не будут, честно говоря, это просто трата времени. Кому интересно, вот прежде чем подключаться, почитайте, что о них пишут. Но смотрите, всего отзывов о этой компании 11, положительных 2, отрицательных, блин, 9 Слов нет причем положительные отзывы я тут нашел это человек который которому просто понравилось общаться с девочкой на ресепшн да согласен девочками на ресепшн очень приятно приятная вот юлия да юлия и Екатерина, их там две работают но они как бы свою работу выполняют да? если человек не хочет вот подключать все эти услуги возможно там телефонный номер городской за такие деньги Возможно, для него это и правда хорошо. Сколько людей, столько и мнений. Всем удачи. Еще раз повторяю, платится не 390 рублей, а платится 780 рублей, минимальный платеж. Возникнут вопросы, пишите, звоните, отвечу.